Всем привет, с вами Марат. Сегодня мы заехали на одну из наших строек, объект Нахимовское озеро. На этом объекте мы возводим два строения. Это гараж, который находится слева от меня, и дом э, основной, который находится вот у меня за спиной в целом площадь строения значит гараж у нас порядка 120 метров квадратных, дом у нас порядка 340 метров квадратных площадь первого этажа концепция дома разработана архитектурной студией Архсайт, мы здесь занимались реализацией данного проекта объект пошел в работу примерно в сентябре прошлого года основные общестроительные работы мы завершили где-то в марте, сейчас ребята занимаются устройством плоских Крыш На гараже работа завершена, в доме работа еще ведется, соответственно, есть небольшой беспорядок на стройплощадке, потому что основные работы еще не завершены. И в этом сезоне планируется монтаж уже оконных и портальных систем, устройство фасада здания и плавный переход на внутренние отделочные работы. Особенностью этих домов является то, что они выполнены в стиле хай-тек. Это дома с плоской кровлей, дома с большими око окнами и там, дверными порталами, с большими пролетами внутри помещений с хорошими открытыми видами. На этом объекте особенностью является то, что очень красивое местоположение. Это не рядовой участок в каком-то обычном коттеджном поселке. Это все-таки такой более эксклюзивный вариант получается. У нас здесь хороший красивый сосновый лес вокруг. Очень много вот таких ровных, высоких, где-то порядка 30-40 метров сосен лес. И это берег озера, такой достаточно крутой. Мы сейчас находимся на верхней террасе перед озером. За спиной вот можно увидеть ну, очень красивую панораму, которая смотрит непосредственно на озеро. И вот в рамках этой концепции реализован дом с видовой площадкой такой, которая смотрит на дом. И все его внутреннее расположение нацелено на вот этот вид, что на круг дает очень такой классный результат, то есть это интересная архитектура дома, очень красивая местная территория и совокупность этих факторов, ну мне кажется по итогу дом получится прям жемчужиной этого места, я думаю заказчик будет очень горд, что имеет такой дом. И вот сама местность, вот эта природа, вот это озеро, это ну, вот очень классно это все. Сам дом у нас э, построен по каркасно-монолитной технологии. В основании у нас заложена фундаментная плита, выполнен монолитный каркас в два этажа. Это пилоны, колонны перекрытие. Второй этаж аналогично пилоны, перекрытия и парапеты. Заполнение стен выполнено из газобетона. Газобетон толщиной 250 мм наружные стены, 200 внутренние. Будут производиться работы по утеплению и устройство вентилируемого фасада, который уже закончит внешний вид здания. Здесь планируется вот в этой зоне выполняться джакузи уличная и вот Находясь здесь, можно будет наслаждаться этим видом. За счет вот этого портала большого получится ну, такая непосредственно связь внутренних помещений с наружной частью. И даже, говорю, смотря на него, даже непонятно, что здесь будет. То ли это просто там такой холл большой, но все-таки это не холл, это оконный портал, в который вставится окно. Это является одной, одной из ключевых особенностей стиля хай-тек, в которой э, можно выполнить вот такие большие портальные оконные системы, создать много объема и воздуха внутри, создать вот эту взаимосвязь внутреннего участка с наружней. Ну, допустим, в рядовых э, обычных домах, построенных по классической технологии, есть небольшие окна, небольшие двери. Да, можно выйти, зай, ну, выйти на участок, также можно с нескольких сторон зайти в дом, но вот в данной истории, находясь внутри, вы можете на все это дело смотреть и чувствовать, что вы находитесь все-таки за городом, а не в обычной квартире. Строительные материалы очень сильно дорожают. и даже вот стеновые материалы очень подорожали, в том числе газобетон, кирпич. Дерево очень подорожало. Бетон сейчас по цене не сильно повысился. Было повышение цен, но ну, это порядка 10-15%. Подорожала арматура, но она так или иначе ну, везде применяется... И считаю, что сейчас именно монолитно-каркасное строительство в загородном строительстве наиболее актуальная тема, позволяет уже по экономике строительства сравняться с технологией по кладочным, ну, по технологии кладки стен, не потеряв в цене, но опять же по сроку службы, по надежности конструкции, по... Оптимизации конструктивов Монолит все-таки выигрывает Что значит по оптимизации Ну допустим стена, несущая функция Стены там, из бетона Толщиной там, 200 миллиметров как выполнено здесь, но обеспечивает там, в газобетоне 400 стену, то есть объем материала в целом на круг применяется гораздо меньше, но вот свою задачу он решает. У бетона, конечно, есть минус, его надо обязательно утеплить, вот, в газобетоне это не обязательно, но тем не менее, если сравнить эти все факторы, опять же, утепление зависит от пирога, который будет накладываться снаружи, вот, если сравнить все эти факторы, мне кажется, на данный момент монолитно-каркасное строительство Наиболее такая оптимальная технология Опять же оптимизацию можно производить За счет того, что вам не надо Строить много стен Монолит позволяет создавать большие пролеты Вот здесь у нас 8 метров пролет В этом помещении Есть в перекрытии несколько балок Которые позволяют создавать Такие пролеты Можно выполнять Вот такие большие портальные Системы Ну только монолитным по монолитной технологии можно это выполнить в газобетоне такую историю выполнить будет невозможно, можно конечно возвести стены, залить большую перемычку но это тоже уже пересечение идет с монолитной технологией крыша здесь плоская, мембранная многие задают вопросы, а сколько срок службы, как она будет вообще там не потечет ли она Ну срок службы э, плоских кровель э, получается от 50 лет это ТехноНиколь Logic Roof который мы применяем в сравнении с другими типами материалов зачастую в скатных кровлях применяется деревянная стрепильная система, но ну, срок службы дерева, он примерно тоже в этом интервале. Но тут вопрос в том, что срок службы это не значит, что через 50 лет эта история вся разрушится и потечет. Это значит то, что в течение там 50 лет надо ее будет обслуживать, смотреть, следить за ней, если ну, обеспечивать нормальный уход э, за этой крышей, она прослужит гораздо дольше. Ну, так же, как и с деревом, если его не обрабатывать не следить за ним где-то усиливать, если какие-то трещины появляются, то срок службы станет гораздо меньше, если следить за этим всем делом, он конечно прослужит и там 100 лет, это дерево и ну, к, чему? к тому, что мембранные плоские крыши э, достаточно надежное решение Хорошее, качественное и долговечное Опять же, с точки зрения экономики сейчас очень сильно дорожает дерево Соответственно, все стропильные системы э, чуть ли не в два раза умножилась стоимость Именно материалов для устройства этих крыш На плоских кровлях применяются полимерные материалы Материал, конечно, тоже подорожал, но не в таком объеме как дерево, поэтому цена за устройство плоской кровли деревянная, она плюс-минус становится одинаковой. Преимуществом, опять же, плоских кровель является то, что на них, их можно эксплуатировать, на них можно устраивать там, террасную доску или можно газон сделать. В данном проекте это решение тоже будет реализовано. У нас над э вот, зоной СПА планируется устройство террасы, ну, из террасной доски будут устраиваться полы, на которых жители этого дома будут проводить какое-то время. Наверное, с этого объекта пока все. Заедем попозже, когда уже закончатся кровельные работы, покажем, как это получилось. Когда здесь уже наведем полный порядок, когда закончится стройка. И расскажем, как это получилось. С вами был Марат, фундамент СПБ. У кого есть вопросы, задавайте. Кто хочет построить такой дом, обращайтесь, посчитаем и расскажем, как мы это делаем. Если кто-то хочет получить вот такой красивый проект, у нас есть тоже архитектурная студия в компании. Можете прийти, пообщаться с нашими архитекторами, они э, расскажут, как мы можем решить ваш вопрос. Всем пока, до скорых встреч!